Генерирование. Степа номер два, называется она ирония. Что такое ирония, знаете? Принцип, ну, наверняка общественный термин, вам все понятен. но принцип в плане Степа крайне простой и элементарный. Человек вам что-то говорит, чем-то делится. По информациям, в жизни, опять же, чтобы себе рассказывает, может там, хвастаться. Вообще, очень, -очень, очень явно и понятно, когда, как ироничный комментарии, когда человек чем-то хвастается, гордится, как-то палочку, палочкам. Обычно люди, у которых есть и страны. Природа, нацеленка на эту а они применяют самые, элементарные там, какие-то малые Что она означает? Когда человек что-то говорит, есть а, конкретный по контексту комментарий, конкретный подходящий именно вот под это событие. Если вы хотите его постигать, применяя технику пирони, вы делаете абсолютно противоположный комментарий, который вытекал из этого текста по контексту. Ну да, человек говорит, что меня мы, конечно, там да, повысили, подняли зарплату, но ну, обычно что, какой-то мементарий по контексту возникает. Супер, отлично, да, красавчик. А вот ты здесь глянешь на рейку, сочувствуй. Да? А, опять же, кто-то да, реально да. жестко купит, ну, принципе, как ученики некоторые на тренинге, да нет, что сказать, что ты тут пицца, напия там мысли, просто прорыв по острову и страдив мышления. Да? Вы просто переворачиваете. В обратку и это ироничные замечания. Вы иронично комментируете, но по сути проявляете иронию. Вот такая простая техника. Вопросы? Хорошо?